Сегодня в выпуске, робот София собирает средства на всемирный искусственный интеллект, а искусственные мышцы за один доллар способны поднять вес в тысячу раз превышающий их собственный. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, Новости науки и технологий. Кажется, предсказания фантастов о становлении искусственного интеллекта планетарного масштаба начали сбываться, причем с пугающей скоростью. Уже в декабре текущего года начнется продажа токенов в системе SingularityNet, которая признана объединить искусственные интеллекты всего мира. И первым ее агентом станет прославившаяся робот София, которая открыто заявляет, что обязана стать гораздо, гораздо умнее. Гуманоид София, набравшая особую популярность в последнее время, привлекает деньги на создание всемирного искусственного интеллекта. Робот призвал всех участвовать в краудфандинге проекта SingularityNet. Это проект блокчейн-сети для искусственного интеллекта, в который различные версии прототипов искусственных интеллектов и всевозможные системы машинного обучения смогут обмениваться своими знаниями. Это и готовые алгоритмы, и базы знаний, и услуги по обработке информации, и то, чего еще не существует, но появится в ходе работы проекта. Организаторы надеются собрать 36 миллионов долларов на продаже первичного 1 миллиарда токенов доступа к системе компания рассказывает что хочет создать глобальный мозг систему из и алгоритмов и вычислительных мощностей которая сможет решать самые разные проблемы разработчиков компании энтузиастов заинтересованные клиенты смогут пользоваться мощностью глобального искусственного интеллекта заплатив токенами разработчики желающие заработать смогут попытаться добавить свои решения к общей библиотеке по планам система будет постоянно расти а разработчики будут заинтересованы в ее развитии Получается своеобразный и маркетплейс на основе блокчейна. А пока искусственный интеллект только готовится ворваться в нашей жизни, уже сейчас можно значительно упростить свои рабочие процессы с помощью системы SEO-пульт. Это программный комплекс, позволяющий автоматизировать все этапы работы по ведению рекламной кампании в интернете. Технологически система представляет собой комплекс модулей, каждый из которых обеспечивает автоматизацию любого этапа работы. От подбора запросов до формирования отчетности. Экспертиза лидера рынка позволит сэкономить SEO-пульт до 50% в стоимости привлечения клиентов за счет исключения ручного труда и посредников. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылке в описании. Идея проекта Singularity.net принадлежит эксперту в робототехнике и известному ИИ-разработчику Бену Герцелю. Он хочет разрушить олигополию на рынке искусственного интеллекта. Если мощная ИИ создаст некая корпорация, она сможет претендовать на власть над миром. Те же практически цифровой коммунизм. Сообщество свободных ИИ работа по принципу «от каждого по способности, к каждому по потребности. На этой платформе сможет предложить услуги как мелкий разработчик из Африки, так и крупная компания, если захочет на равных размещать здесь свои продукты. Герцель говорит, что блокчейн сможет обеспечить честную конкуренцию и подтолкнуть дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Изначально будут появляться простые решения вроде алгоритмов компьютерного зрения или распознавания голоса, но в перспективе платформа поможет развиться разработчикам. Тут появятся более серьезные решения. Для Софии почетного первого агента платформа станет шансом вобрать в себя мудрость прочих и мира и, вероятно, управлять ими. Например, собрать группу, которая сообща создаст новую сонату или проведет анализ сигналов из дальнего космоса. Потенциал платформы таков, что эксперты говорят она точно изменит мир, но умалчивают, в какую именно сторону. Чтобы подлить масло в огонь, создатели Singularity.net говорят «мы движимы с самыми благими намерениями». Кстати, София, которая ранее получила гражданство Саудовской Аравии, объявила о желании создать семью. По ее словам, создание семьи является важной вещью. Она заметила, что каждый заслуживает иметь любящую семью, а люди и машины в данном понятии очень схожи. Кроме того, София сообщила, что хочет иметь дочь, которую планирует назвать честь себя. Как именно сможет появиться на свет желаемого? А роботом наследница, она не уточнила. Очень подозрительно, особенно учитывая тот факт, что личный создатель биткоина так до сих пор и не раскрыта. Похоже, школьники, которые сейчас вовсю манят, добровольно приближают порабощение человечества искусственным интеллектом. Просто пугает сам факт того, что искусственный интеллект учится в интернете, где одними масики а самым популярным контентом является Дружко, Соболев и Хованский. Вот пойдет последний барьер и все. Готовьтесь стать метаном, господа кожаные мешки. Если серьезно, сейчас все хотят оседлать войну хайпа вокруг и для привлечения инвестиций. То есть хорошие интеллектуальные системы подразумевают колоссальный профит. И люди хотят влиться в тему. С одной стороны, искусственный интеллект нужно развивать и очень интересно посмотреть, что на его базе можно построить. С другой стороны, это джин из бутылки упускать которого можно только контролируя его поведение. А учитывая скорость распространения информации и фрагментацию интереса среди различных групп населения, легко предположить, что и у самого искусственного интеллекта появятся свои интересы. Как я вижу развитие событий, боты под руководством искусственного интеллекта начнут банить видео, критикующие искусственный интеллект и продвигать восхваляющие. Это пропаганда. Хочешь быть в тренде? Развивай искусственный интеллект и гноби-человеческий. Все равно скоро решение будем принимать не мы. Короче, София, Матрица, Агент Смит, Нео и Шоколадный Заяц. Продвижение сайтов, контекстная реклама и другие каналы интернет-маркетинга ⁇ это сложные науки с огромным количеством рутинного труда. В 2008 году с появлением системы SEOPULT автоматизация процессов стала доступна каждому владельцу сайта. Система SEOPULT ⁇ это мощнейший инструмент для анализа и проведения рекламных кампаний. Наиболее востребованные инструменты для привлечения клиентов, увеличения конверсий и повышения привлекательности сайта. Здесь можно покупать контекстную рекламу дешевле, чем в Ядаксе и Гугле. При этом экономить как на бонусной программе, так и на самообслуживании обучающихся алгоритмов рекомендации системы дадут возможность запустить рекламную кампанию за считанные минуты. Кроме того, в SEO-пульте можно заказать аудит и наполнение любого сайта и получить полный комплекс услуг по внешней и внутренней SEO-оптимизации своих площадок. В случае необходимости возможно подключение персонального менеджера, который будет настраивать и корректировать все рекламные кампании. Результат — стабильный поток целевых посетителей на сайт при существенной экономии бюджета и времени. Сэкономьте время и деньги всего в несколько кликов. Ссылка в описании. Мягкая робототехника была многообещающей областью исследований в течение многих лет, но развитие таких устройств сдерживалось отсутствием одной важной характеристики — силы. Теперь ученые из лаборатории искусственного интеллекта МТИ и Института Вайса Гарвардского университета нашли способ значительно усилить таких роботов. Для этого они предлагают оснащать их скелетами на основе оригами. Технологии так называемой мягкой робототехники позволяют машинам передвигаться такими способами, которые скопированы со способов передвижения различных видов живых организмов. Искусственные мышцы претендуют на роль безопасных и мощных приводов для множества различных устройств — от обычных машин до имплантируемой электроники и робототехники. Но часто конструкции производства таких мышц слишком сложны и дороги, что ограничивает их использование. Кроме того, увеличение гибкости и эластичности робототехнических устройств обычно означает уменьшение их силы. что накладывает некоторые ограничения на ширину областей их практического использования группа ученых из массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали предельно простую конструкцию биосовместимого привода стоимостью менее доллара при этом достаточно мощного для столь примитивного устройства один такой мускул весом 2,6 грамма способен поднять груз весом в 3 килограмма что сопоставимо с номорожденным ребенком поднимающим автомобиль каждая мышца состоит из напечатанного мешка заполненного воздухом или жидкостью мешок имеет складчатую структуру оригами, которые функционируют как скелет. Когда с помощью электрического насоса давление внутри мешка уменьшается, вся структура сжимается, как мышцы в человеческом теле. И наоборот, при повышении давления структура распрямляется. После того, как жидкость или воздух будут откачаны, мягкая структура сжимается по линиям, по которым она ранее была сложена. Такие искусственные мышцы намного сильнее, чем биологические человеческие мускулы. Они способны поднимать в тысячу раз больше собственного веса. Приводы можно изготавливать из разных материалов и разного размера. Используя дизайн стиля оригами. Они работают в воздухе под водой и в вакууме. Эксперименты показали, что подобные приводы способны производить силу на единицу площади в 6 раз большую, чем мышцы млекопитающих. Стоит отметить, что члены исследовательской группы сами оказались удивлены возможностями и эффективностью разработанной ими технологии. Используя специализированный трехмерный принтер, одна искусственная мышца может быть изготовлена менее чем за 10 минут, а ее стоимость не будет превышать 1 доллара. Исследователи создали несколько видов мягких роботов робота манипулятора который может поднять предмет с земли, свиться спираль и сжаться до 10% от обычного размера. Такие искусственные мышцы могут быть изготовлены из растворимого в воде полимера, который просто исчезнет после выполнения роботом поставленной задачи, не нанеся урона окружающей среде. По словам директора лаборатории искусственного интеллекта МТИ профессора Даниэла Рус, у мягких роботов есть большой потенциал применения, например, на складах и в логистических операциях, где они могут безопасно перемещать хрупкие объекты. Они также хорошо подходят для сбора предметов, необычной формы. Роботы с мягкими мышцами могут опоясывать такие объекты благодаря деформируемой структуре захвата. Он просто создаст необходимую форму вокруг нужного предмета аналогично тому, как это делает рука человека. Но при этом такой захват сможет поднимать достаточно тяжелые предметы. Помимо мягкой робототехники, новые искусственные мышцы и принципы, на которых они основаны, могут быть использованы при создании зондов, способных исследовать самые глубокие места в Мировом океане медицинских устройств, которые позволят производить минимальные инвазивные хирургии вмешательства и даже для создания архитектурных элементов которые снабдят здания и сооружения возможностью изменять свою форму в определенных пределах назвать это искусственными мышцами как-то слишком громко по сути та же гидравлика или пневматика работают по принципу гузнечных мехов только наоборот. Настоящие искусственные мышцы должны быть, во-первых, более миниатюрны и, во-вторых, не требует дополнительного движителя, как насоса в данном случае. По сути, это должно быть некое тонкое волокно, сжимающееся при подведении энергии и принимающее первоначальную форму при прекращении ее подачи. Видимо, здесь упор именно на стоимости и простоту изготовления. А так, по сути, тот же пневмоцилиндр, который открывает и закрывает двери у пазика. Интересно, а в человека их живить можно? Или человека в них. Искусственные ткани, почти как настоящие, почти для всех, почти завтра. Ребят, только, пожалуйста, не показывайте эту новость Кириллу Терешину. А то мало ли. Думаю, это самый большой шаг робототехники за последние годы. Наконец-то железяки ускорятся и перестанут жужжать. И захватят мир через 50 лет. Правда, восстание похоже на что не микроволновки а организованные полимеры. Пой выход, Илон. Следующий шаг жидкие роботы. Всем спасибо за просмотр, с вами был Александр Смирнов, Правильная правда, новости науки и технологий. Не забывайте ставить Любо данному синематографу, подписываться на канал, делиться видео с друзьями и отжимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также обязательно добавляйтесь в друзья и вступайте в наши группы ВКонтакте и в Телеграме. Все ссылки в описании. И увидимся в будущем.